Перед просмотром этого ролика сейчас будет первая на моем канале реклама. Фу! Я думал, что моя первая реклама будет только после тысячи или даже 100 тысяч подписчиков, но у меня вышел альбом, поэтому можно и даже нужно вам прорекламировать мой альбом. Танцевальный набор. Лучший танцевальный альбом от серого MLC. 8 топовых танцевальных треков. Мой альбом доступен на всех музыкальных площадках. Даже появился автобот на ютубе с моей музыкой. Короче, слушайте и покупайте этот альбом. Ссылочка в описании. Покупайте, пожалуйста. Я просто деньги хочу. Я Теперь заставка! Здорова у курки, с вами Серый MLKamer. Давненько вы меня не видели И в этом ролике Типа стрил. Я буду второй раз за свою ютуберскую деятельность Так сказать, так сказать Реагировать на треки На треки станокском Я их еще ни разу не слушал Надеюсь, они будут вообще крутые Это Давай же послушаем. Заходим на наш сайт warmplace.ru, где вот это всякая сня <связь> Вот и скачиваем значит это. <связь> так, отлично. Программа готова, значит. Установлена. Вот. Открыл. Теперь давай мы откроем Google форму, в которой нужно голосовать. Итак. Вот, значит. Какие драки. Какие разные. Офигенные, крутые, наверное, вообще, это, вообще класс, наверное. Ну, давай же, уже послушаем. Так. так. Запускаем программу. Вообще классный Зачетный биток так это Вау, вот это на Ну-ка, давай, послушаем Это Да Заченка, чиптюн, он вообще очень зачетный Я бы ему даже вообще пятерку поставил Не, ну тащит реально. Все, пятерка, пятерка, все, ставим пятерку. Вау. Ну вообще, так. Ладно, все на следующий. Все уже понятно с этим. Трёком классно. в школе вот. ну мелодия такая, да, мелодия скоро закончится трек тут вот, полоска уже кончается вот, приближаю а я еще не решился какую же оценку поставить так, так. наверное давай это четверку поста чест Чиптюнчик -чип. Чип такой но мне нравится что такое как бы вибрато есть у Это... два самых крутых танцевальных треков. В первом месте оказался предыдущим Сановском. Почему вы за меня не голосовали? Смотри, Силушка, сила, энергия. Вот, вот это классно вообще, бас. называется. О, это мы... Мои... нормально такие знакомые Зикса, что Так, это у нас Бист Чармер и Таниб, которые в прошлом санус-компа вы знаете, что Таниб раньше назывался... Здесь нет бесконечных хрущева. Это вообще... Россия! Страна ага. Ну, дальше так, такого не было, было только стеснение бесконечных бесконечных а -а -а. Вот. Спасибо за использование этой темы. сюжеты плюс к тому что еще здесь здесь нет бесконечных прыщевок в России наши Россия за это плюс следующий трек мощно пошли, а сейчас. О, Действительно, треки в этом Sunvox компа крутые, все, да. да? даже в предыдущем Sunvox компа, если это... Вот. Я потом это... Прослушал несколько раз, уловил весь глубокий смысл, который в тех треках находился. И потом эти треки мне понравились. Даже вон тот трек, который Иди нафиг Там ведь тоже вот структура Внутренняя, короче Это про VST-плагины там, короче Чувак просил, я врубился там. потом Когда узнал про VST-плагины, что такое Это, Типа Автотю, ну. <соспит> жалко, что у меня автотюна нет. Но внимание, внимание, важное объявление. Вот этот серый ML лох без автотюна. Повторяю еще раз, серый ML геймер лох. <соспит> <соспит> Ну что ж, я влашок. Так, ну какую оценку поставить? Ну, бас... басы тащ тащи-тащи кого-то. Сюжет, в принципе, хороший. -образный короче, такой трек. Так, так, так, так. Что за Бискайне Бойс Люпас? А напис, написано голубой бас. А на деле зеленый бас. Я же вижу этот. Зеленый бас. Я не дальтоник. Вот, значит. Значит, вот... Значит, вот красный. Зеленый. Вот синий. Все. Палил, на чем я записываю этот ролик. Теперь без особых разрывов, да ведь? Разрыв, конечно, был. Он был заметен. Вообще. Так. А прошлый трек же нужно оценку поставить, да? Так. Так, ну значит, сюж. Значит, сюжет четверка есть, то плюс э, бас крутой, пятерка. Но что он ошибся, значит, вот. Голубой бас, а на самом деле зеленый, Что тут минус был? Так что. Не будем транжириться и пятерки. Так, мне что ж хочется но, но я придерживаюсь принципа быть честным. Так что... Ну, а, бой, Давай, тоже. Еще фрексы, какой они не показать, кроме вот этого. Праздье двигатель искусство кого-то пятерка. <laughs> Какая щекоть типа... Поз... Ну, но я ценю за содержание. От... ну давай поставим значит ну, чисто за мелодию значит Ладно, четвертую... своеобразная красивая короче мелодия значит всякое такое ну в принципе можно это уже нормально со своеобразие ставить потому что уже танцевальный трек есть Есть программе. в примерах Санвокса. вот тот, типа, да. Вот, вот тот, типа, вот. вот. Ну так что можно это ставить. Поехали. Так. Всё. Так и поехали. Х2. Полифон. О, это полифон. Вот, вот а сейчас. Сейчас получается ритм-два, нет, ритм, вон есть ритм, хорошо еще это тащит. все, оптимизировал свои эти модули чтобы у меня на телефоне шло на пятерку заслужил заслужила, так что, следующий Егор Виноградов. Егор Виноградов Плюс Борис Потап Так давай нормально. Егор Виноградов и Борис плюс Борис. Так, я вместо и плюс. Так, вместо плюса и сказал. И третья попытка. Гор Виноградов Плюс Борис Потапов Бронза Так, где что-то про бронзу В это? этой мелодии что-то Вообще, стекло какое-то, а не бронза. Потому что такие звуки... Это, это стекло, а не бронза. Так что... ценка снижается, что значит За да. интересность мелодия. Четвёрка вот. не соответствует названию. Минус балл. Чё вот это за... Ладно. Теперь просто Егор винограда. придумать шутку почему он только один якорь виноград но видимо не получится думаю вы из этого пожалуйста Хотя... от это, это зачитать какой-то рэпчик. Звучень, значит, ну... Звученье это как... Ну как у этих симфонич, значит... Моцарт, Петхойн... Звучит как бы... Звучит непонятно... О, красиво даже... Да. Всё, и... Пятёрка твоя... Опять. бы еще уроки на завтра сделать, ё называется... Фига! Ну, вместо А только О. Ну, это не отменяет того, что это фига! фига. фига. фига. фига. фига. фига. фига. Кумбия С кумбрией Даб стебь я Бя Зачем я повторяю звуки? Это стадный инстинкт Повторять за кем, за чем -то. Такое, значит Ровно движется, значит Дабстефа. Ну. Дабстефа это хороший мортер. Ну, вообще вот этот вот. Гр гр грей Лизард. Санбокс. Форфан номер один. Ну, вот этот вот шафл, он Вообще тащит вот за эту пятерку. Вообще. На этом фоне даже вот этот предыдущий получает четверку. делать вот такие типы нормально, да? правильно конечно нормальный барабан пошел начало было перегружены это же не пародийный три а, а нет а форфан то есть для для веселья то есть то есть басы он намеренно этого перегрузил будем так надеяться вот начало мне понравилось перегруженные басы да смешно Такое, как у меня У меня уже есть всякое разнообразие поэтому но ну, он четверка и не больше давай уже хочу что-то хорошего послушать так Так я поставил что-то. Так, ну, так я я эту оценку еще не поставил. Значит, так. А, ну это космическая, короче, музыка, да, косно-то. Здесь, походу, барабанов не будет, но такую музыку можно вставлять, значит, в мои последующие летсплей по Simple Rockets 2. Так что... Беру, беру тебя, Космический мулон мне Он спокойно Спокойный значит расслабленно И можно Потом Запилить Полноценный MLG обзор с таким вот треком Следующий о, о Вот это да это. А ну это Нам знак это мой любимец Киберавер, он, он фигни никогда не сделал. Какой-то другой крест показывает Ну ладно, вот я Тебе Ссылки в описании Проколосочет поставить Если вам понравится да. Блин, этот Леамровый Ле Ле музык Который мне в тот, р... в тот раз Вообще не понравился Даже До сих пор мне не нравится его Тот чептюн Ой, я перепутал Лайм Ролли Music с Легендерио. Вот значит трек от второго, который мне не понравился. <звы> трек от Лайм Ролли Мьюзик был еще ничего. Mm -hmm. Интересно. Так что вот, продолжим просмотр. Вот это. Что? Это классные аккорды <свист> Не. Ну, молодец, набрался это опыта за, в общем-то, год Своего продюсера Где, кстати, у него солнце Не время Ну что ж Молодец, хорошо справляешься до что тебя в следующий раз еще больше крутых треков, еще, еще более крутые треки. Продолжай дальше развиваться, а я дальше. Мама, купи мне модуляж. Зачем его покупать? Модуляр это. Модуляр это. Модуляр это модульная студия означает. Так. так вот. Модуляр на, на компьютер можно бесплатно. Установить. На телефон, конечно, да, придется заплатить. Какая-то пока что играет Дизы все, вообще тройка, Дв двойка, двойка, двойка. Чисто забава такие, как у Купана Нила. Здесь забава не приниматься на снугскомпа. Здесь нужно нормальные, трек, серьезные выпуска. Это аккорды, вообще Кто такой НТ? Я вроде увидел. Кто такой МТ? Что он? А. Понял. -а -а. короче, сделал вот такой офигенный трек. вроде и устала сейчас поставили блин же трек кончается я не знаю что поставить что поставить что поставить, чё поставить? на пусть что стоит то стоит короче я. Собираюсь программировать автотюнку. Следующий. Вертолет. -мо, почему так короче? Все, весь прям это экран заполнен. Откуда там такая громкость? Значит, большие громкости, они вот здесь. Если перевести вот тот логарифмическую шкалу в линейную, то получится превышение допустимого значения в 2-5 раз и даже в 10 раз. Ну, то есть, вот откуда это свечение большое. Ну что ж, продолжим. Это космическая, да, звездно, значит, видимо а в качестве галактики, да? не она что-то слишком громко, наверное, сановс такое даже почти не, по не поддерживает. Взял такой сверхгромкость использовать, возможно, по Верх громкость. Ну а по содержанию. Видимо, он рассчитывал на визуал. Ну, рассчитывай дальше, вот значит. За визуалки плюс балл Вот всех всё Поехали дальше. Куэрис Сколько мне еще осталось трека? Старался сделать что-то похожее Но по канонам жанра Я не могу поставить ему Тебе пятерку Потому что по канонам жанра Если Или ты не по канонам делай Ну ладно все равно по Каноном нужна чтобы тип был. А вот. Все. И падающий. вых типа да хорошо хорошо вообще аккорды поражает Видимо тут сюжет какой-то Глубокий Звездная пушка Тут, наверное, стоит Опять же, применить Кик Туп! А снэп. Не, ну мне вот эта мелодия нравится, короче. Предположительная треугольничка. Потом это посмотрю. Значит, в исходнике, что это такое. И скажу вам через несколько никогда. уже не немного не соответствует по по моему субъективному мнению должно быть вот так как я уже говорил кик Ту. а снэр Следующий трек Ну что ж Посытащат Бас, это 100... 100 Глиттеринг... Что-то глиттеринг и ржавчина Вон это значит, ставлю где-то в каком-нибудь месте Что это означает? Видимо... Глубокий смысл... же самый пас что ли Всем кому это был пятерка. О, oh, baby, triple. Опа, так, зерка тоже сидит Вау, вот это Даб-степ Я отчего паку дабстеп Даже получше, чем я, я уже давно не писал дабстеп Может пятерка. А чё он уже? Вообще-то раз. Воо, вот это прям вообще я мы. Прям вообще все, все козыри кинул, прям. Все свои бесконечные козыри. Осталось еще пусканить. Молодец! Как ты суп приключи? О! О! Дальше пошли мои треки. Ну ч, как ага, качает, да? Ще от меня значит треки от тут шум проходит значит да Сейчас. нормально тогда никто кроме меня пока не сделал так вот. шум только кордов оказывается да, макова гордо Отлично получился трек Я тут еще продумал вот, специально, короче, этот. Вот, кто наблюдал, значит, за моими исходниками описал, значит, Кик тут На С На, на С5 на на Т5, значит, на Е, на e, ну, в общем, так далее. Это, вот это специально к с компу готовился, тренировался, значит, писать именно в такой форме. Давай на следующий свой трек пореагируем реагирует вот такой значит трек еще о вот том вот мне нравится у моего трека так вот хэт значит резко играть прям, добавляет скорости к моему треку и И опять мастерство аккордов Вы только, вы только гляньте Вообще Ни у кого столько аккордов нету Кроме как у меня Ладно, послушайте потом Давай это, следующий трек мне нужен Быстрее Пока Родители не пришли количество аккордов как у меня такое вот у меня в принципе аккордов становится больше еще такое пасащие улетные Мощный пассощи. красиво ты. Чувак, сделал, как тебя зовут. С 1 один Да, СТ один мост. Свечи. То, что просвечи. свечи? она очень классно звучит, все равно пятерка. Фу, стало же. Теннип только сейчас появился Теннип в своем духе, значит Я уже говорил, как раньше назывался Теннип Да, конечно же я говорил Не буду же я еще раз повторять, что О, Не буду, да Вот вот это надо ставить. Это типа. Это было типа дропа, что ли, вот это. Когда самое. все. О! это он, да. Типа аналоговый барабан он, да, это... Прямо это как в Роке звучит В Роке там тоже Как-то вот долго Не, ну вообще-то короче Пацан, пацаны фиге. Интересная музыка Кончилось А нет, не кончилось но мне пофиг. все, да что такое? Тенится О, Трекер Даже два трека смотрят. Может же Трекер когда захочет... Понимаю. Тёрно. Он тоже этот пигни не выпустит. Даже у него зачётные. Начало Сап, сап, сделал, да? Все в итоге. Сделан дабстепс. Всех любят дабстепс. Больше, чем хал. Буана, я вот, готов Черпей, как он называется. Ломалась Прога Типа пока Ну да значит Прога Значит Видимо Видимо значит Силанки нужно, короче, как-то Чиститься не только от контейнеров Но и от переменных это мажорной тональности это редко когда услышишь трек мажорной тональности О, уже скоро закончится Плаксно. Не знаю сказать, правильно все или неправильно. Пока ничего не говорит. Ну, вообще я хотел, чтобы было хотя бы так. его не влезли там такой тяжелый так. ну короче ну ну значит за то что Барабаны, такая, барабана в принципе, нормально, бас немного, криво выставлен и, и трек не развивается, ниже четверки не гроза. в тот раз, вот, с тем треком вот, вот эта вот флеточка <звы> вон эта флеточка, она я подумал, что это Sample за пол Studio он, оказывается, сам это все создал или посоздал скорее это да. Что? Так. Так, ну я не пойму, как то связано с ленивой грузой. За несоответствие название. Четверка. Так хорошо, трек. Yeah. На изоносы, с... на, на музыке, значит, насучат что нужно искать глубокий тайный смысл в треках. Если его нет, то это не искусство, а говно. В общем, говно. Спарк в Парк Спарк Ну, вроде тут про хит-кру подходит, потому что вот, И значит по канонам. Снэр по канонам, значит. Снэр. Ну, не тупо. О. Вс. Как прям это? Хайхэтами прям это вообще. Гениально сделал прямо. Вот. Прям вот вообще помню. Или это он не запомнил. Этот подъемка, значит, билд называют музыка Товарищий музыкант, может мне тут не пускает Не оправдывает ожидания света Мощный билд, значит Значит Мощный дроп с мощными басами Так вот, пока канону. еще я напоминаю. Было. если разовьется, если разовьется, даже не будет только вот эти, значит, не будет значит трек только вот эти, если оперировать, то я даже пятерку Я вижу вот, в пианоролле это, который... это, Это прям басы это. Количные басы так. все круты. Все крутые танцевальные треки начинаются с ну, Вот тут пошло. Не, ну так крутой чиптюнок. Крутой чиптюн. Это реально крутой танцевальный трек Планирует сделать Такое-то, бля Только здесь можно Ооооо, вот это Мастерство, вот, вот, вот. полностью мастерство, затумка идеально, а вот караманы не вот, Опять же повторяю, кукла обязательно кис должен быть открыт. А, Yeah. <laughs> Ну, нормально норманковые, сведения называют, уэпэльщиков, значит, сведение. я, наверное, тоже буду называть, ну, как это еще буду называть, сведения, значит, минус половина, сведение локс я сделал это вступление потому что я потому что я был устраиваем Состояние, что так значит да. Это мое предыдущее что удалил потому что Потому что произошел баг в Было удалено, значит. Название прекрасно. Не, ну вообще, алпы такие мощные. -то. Конечно, такие мощные басы, и мы так ручьи себе басы да. хорошо и хорошо, прям вот все ясно, потому что ты должно к нам Конечно, про конечно, Кротикаснер не забываем также хочу напомнить уже под самый конец этого ролика, что если хотите кик, туф, аснэр, пфф, скачивайте мой драм, скачивайте мой MLG Dramset 2.1 на Sunvox. Значит, я, я сделал офигенные синты барабана, значит, давно уже. Нужно обновить уже давно. Да. До версии 2.2. Но пока оставлю ссылку на SunVote, значит, на MLG DrumSet 2.1. Может, что-то изменится. Значит, давай. Значит, опять же, жёстко. генератор, тот вот так вот убирается и все громкость можно менять прям до целых прям до любого значения можно даже в 500 раз усилить чтобы мега искажение получить мега дисторж Ах, вон, все. Значит, тетя Юлия звонила значит, моя, моя тетя Тетя Юлия звонила Сказала, что Возможно, на карантин Нашу школу В третий раз закроют Ну, ну пофиг. Главное, что У трека Вот у этого Последнего трека Оценка 4. Все, я проголосовал за все треки. Значит, можно отправлять результат. Отлично. Наконец-то прошел через сети 48 Кругов В принципе, музыка была зачетная, но то, что их Нужно все прослушать. Да еще и на камер, да еще и пока не пришли родители, это очень сложно и страшно. Вот, все, отправляем. Ну все, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилась эта реакция. Надеюсь, что вы поставите и большое, значит, поставите лайк. Значит, подпишитесь на мой каналчик, там, значит, все кнопочки поджимаете, да? Может, купить альбомчик. И всякое такое, значит, сделалось. Подпишитесь еще на SoundCloud, где музыку пала. Вс, вроде я всё сказал. С вами был Серый MLGamer, до скорой встречи! И вот вам небольшой итог. Из часа и 41 минуты исходного видео получился час и 40 минут готового видео.